часто говорят, что человеку нужно иметь свое мнение. и здесь иногда сталкиваюсь наверное, с маленькой проблемой. Многие люди думают, что если у него должно быть свое мнение, то оно обязательно должно быть противоположное общественному, противоположное маминому мнению, противоположное мнению друзей и так далее. Здесь же в формулировке не сказано, что оно противоположное мнение. А здесь говорится про свое мнение что это значит это значит что когда я что-либо слышу я даю себе труд подумать а мне это как я согласен или я не согласен не так редко мое мнение может совпадать с мнением других людей и этот момент я могу принимать то есть если мы ходим по улице, мы видим людей, которые, во-первых, одеты, во-вторых, плюс-минус одеты в соответствии с модой, с современными тенденциями. У нас на улице практически нет людей, которые одеты в стиле 18 века и так далее, если нет каких-то карнавалов, праздников и тому подобное. Часто мое мнение это... То, что я принял от других людей почему я пишу это видео однажды был случай и стоит здесь его привести в пример мама одной девушки говорила что все люди хорошие и когда я ей сказала что все люди а вы человек и вы в том числе тоже хорошие, она была очень удивлена потому что Первое, что она сказала, а я всегда все делала наперекор матери, потому что она эту фразу услышала, что все люди хорошие, а ты нет. Почему-то человек решил противопоставить себя, свое мнение и так далее. И человек решил, что его мнение это всегда противоположность маме. Я думаю, не стоит рассказывать, какие отношения у этой девушки с ее мамой. После одного маленького осознания многое поменялось в их жизни и в их отношении. Девушка поняла, что мама таким, может быть, непривычным для нее образом хвалила ее в том числе. И это для нее было очень важно. Поэтому, когда вы хотите иметь свое мнение... Это просто говорит о том, что вы над чем-то подумали. Вы не бездумно взяли какой-то шаблон. Например, давайте возьмем бренд, которому мы не помешаем, Adidas. Да? Он без нас прекрасно разрекламированный бренд. Если ты носишь Adidas, то ты какой то какой-то. И человек покупает эту майку в надежде, что он какой-то-такой-то. При всем при этом он всегда говорит интересную вещь. «Я для себя это сделал. Uh, другой момент, когда человек озадачен каким-либо качеством сроком службы и так далее то есть он это делает для себя и возможно покупает такую же майку возможно другую там не в майке совершенно дело человек для себя реально закрывает вопрос зачем мне это нужно и он знает как отвечать на этот вопрос а не задумывается особо мне удобно мне комфортно и так далее то есть я привела маленький пример когда у нас есть собственное мнение, и когда мы умеем э, вычленить собственное мнение, Нами достаточно сложно манипулировать. Мы с чем-то соглашаемся, с чем-то не соглашаемся. И нам не так сложно конфликтовать, нам не так сложно принимать похвалу. То есть нам очень удобно и комфортно вообще существовать в социуме. Во-первых, окружающие знают, что у человека есть свое мнение, и человек имеет возможность высказать данное мнение. У него нет задачи кого-то обидеть, у него нет задачи э, кого-то э, поднять или кому-то польстить. У него есть задача просто быть собой. Поэтому имейте свое мнение. Э, начните с малого, хотя бы просто поймите свои желания. Я, наверное, уже не раз говорила про эту технику «100 желаний». Познакомьтесь с собой. И тогда... Заимейте свое мнение, имеете вы право желать или не имеете вы права желать, имеете вы право что-то сказать или не имеете право сказать. Это все про ваше собственное мнение. И таким образом вы наладите внутренний диалог со своим внутренним голосом. Я есть. Вот это и есть ваше желание, это и есть ваше собственное мнение. Будьте собой. Остальные места заняты.